Прям вот так становится здесь. Здравствуйте. Уважаемый водитель, автотранспортного средства Мария 630, Валентин Мария. Не упускай его, пока не поговорим. Ох ты какой, а. М 730 ха-ха, 01 регион. Здесь пешеходы ходят. Пешеходы а? здесь ходят, тротуар. Какой знак? Движение, пункт правил 9.9 Водитель вон знает, он в курсе Он же читал это, по, дор правила дорожного движения Когда сдал на права где знак? Какой знак? Какой? Пешехода? Который запрещает, который запрещает движение автомобиля движение, Пункт правил 9.9 Пускай где откроет водитель ну, да его этот не... он... Должно быть на тротуаре Серьезно? Серьезно? А где, а где здесь написано же тротуар? Пункт правил 9.9 Третий вот это... раз говорю. Серьезно? Серьезно. То есть вот там машина стоит незаконно. Она да? разгружается. И что? Так Тут... вы почитайте пункт правила 9.9 для начала. Откройте. А вы следите? Книжку, а вы кто вообще? Пешеход. Я понимаю, вы запрещаете проезжать здесь автомобиль, да? Я Конечно. Понимаю. Поскольку я двигаюсь по тротуару. Пешеход. Двигаюсь по тротуару. Так же, как и вот этот мужчина тоже двигается то по тротуару. Какой э, запрещающий знак? Какой запрещающий что знак? Зоны какой Где? Где тут Пешеходной зоны. зоны здесь нет? Но. Тротуар. Определение в ПДД прописано. Вот, вот когда поставит знак Хорошо, пешеходной зоны. Каким-то образом он должен обозначаться. Нет. Мы не подавался. Да не то есть вы знаете, что такое в юриспруденции? Ну что, ну, вообще, что не запрещено, то разрешено. Запрещено. Да нет. Пункт правил где? Да нет пожалуйста. такого. Где такое сказано? Я да не буду я спорить мне наш. Если ты не знаешь, что да не нужно говорить. Но если вы не знаете, что это тротуар, тогда не надо говорить, что это я нет тротуар говорит, что не запрещено, то разрешено. разрешено. Запрещено. Пункт там правил 9-9. Пятый Хорошо. раз говорю. Обозначаться как-то это должно. Не ли呢? должно. Вообще никак. Не будет так. Пешеходная зона да. Должна. Велодорожка да. Вот там на проезжей части должен стоять знак этот как запрещающий знак парковки Но сейчас его сняли. Значит, парковка там разрешена просто и неудобно оттуда а и... не ну, ну, у вас есть телефон? Вон, ну залезьте в 99, бейте и прочитайте там определение тротуаров, он отделяется от проезжей части газоном или бордюром вон он газон под снегом Всё. ну хотя бы логично, вот видите, люди где ходят вы по проезжей не ходите да устройте на работу то зарплата 100 тысяч надо Ну я зарабатываю я рад за вас что вы зарабатываете я же не спорю с этим что вы зарабатываете не увольняю вас с работы ну и я рад за вас, что я не смогу этого сделать. Вопрос в, да. в тротуаре. А вы кто? Пешеход. А я это не тротуар. Вы а что? Это, наверное, а, дублер, да? Это дублер. машина сюда, Машины подъезжают сюда разгружаться. Да. А вы разгружаетесь, да? Нет, у меня Нет, вопрос. сейчас разгружаетесь, да? И вы обслуживаете коммерческую деятельность. У меня вопрос, да? У меня вопрос. Машины сюда приезжают, разгружаются. Конечно. Разгружаться, да. да? Те, которые сказать, погрузку Стоп. и разгрузку. Стоп. Правила Стоп. Дорожного, дорожного движения, Стоп. это прописано. Вот у меня вопрос, да. Ну, где это прописано? Правила то, дорожного движения То, что машины могут разгружаться Конечно Если И они про... осуществляют там, коммерческую деятельность нельзя. Если они там... осуществляют коммерческую деятельность Вы сейчас не осуществляете эту деятельность так. Поэтому вы простой водитель На автотранспортном средстве Возвращайтесь Жизнь, за... на... Я хочу <как> Субтитры Ты ты не надо нахуй так вот делать, Че за да, Не, шоу? Шоу? не надо нахуй, ходит, гуляет, понимаешь? Ты хуяец, я, я вижу, какой шестьдесят больной, что ли, шестьдесят? Ты больной, бля! 50, бля. Ты сейчас 50, расскажу, бля. больной, ты понял? Нет, бля! А то я сейчас 50, расскажу, бля! Вон есть 50, нахуй, мне ездить! Я сейчас тебе встрою, шоу! от От какого 50, магазина, 50, бля! Вон, вон, видишь, где стоит эскавата! Поставил там машину пизду магазин, бля! А то тебе сейчас расскажу ну, что <связывание> а, это, да? да, это? Да, Вас Нет, вот кого не давил, он не выскочил Прям перед самым Свидетели четыре человека. Вот. он. Кто пишет? Я и вот там еще один человек мы, может, Просто он сейчас поехал. А кто? Я вот водитель. Водитель. Ну, вот не человек выскочил, под стоп, стоп, да, то да. Водитель да, один нарушитель, машине. вот Я, это, да. Вот этот он не выслушил, он вышел. По тротуару. Со скорой я тогда думал сначала надо закончить, потом уже... Вы... Эй! Эй, пешеход! Пешеход! Ты что делаешь? Бли... Jews, Батя, ты что делаешь? Полицейский! От, отошел, Полицейский! Да ну вы смотрите, полиция! Полиция, вы смотрите, что делается! Lilla. Вы смотрите, что делает! «Ты шел что такое? Ладно, не Вот это вы 550 УК! Вот и да! Прямо Но пока ничего не чувствую Вроде обошлось На сугроб упал Прям перед полицией Вот это да Вот это вообще офигеть Спина по-моему промокла Я в лужу походу упал Под рюкзаком Нет, плечи Вообще больной Вот этот придурок. Вот этот... Я не слышу. Ага, докопаюсь. Ага, все уже, оформляем его. Вот это а офигеть. Что? Прям при полиции. Прям при полиции. Прямо охренеть. А, стесняется. Рожу прячет. Там А давил ты этот? А я не подхожу mm. Так, а я ничего против не Я не говорю ничего даже Стою, молчу Смотри, ты какой Недоволен я тебе тоже говорил, не надо меня давить. А ты давил. Негодяй какой. Да, а коктейл. Это кок. А я думал, тут мошенники. Я думал, тут ДПС не настоящая стоит. Я думал, мигалка поддельная, она не мигает, она просто краска покрашенная. Вот. А тут кто-то кричит, не давить пешехода. А я думаю, раз кричат, что не давить пешехода, надо же давить. Это же значит, что значит меня хотят ограбить, если кричат, не давить. Если стучат еще по машине, после как задавил, значит надо задавить. давить. Он же не Это-то непорядок. Это же какая-то фигня. Ай-яй-яй. Ну поймите меня, товарищ Костичина. Ну, я привык давить. Я же не знал, <плодисменты> что плохо, я не знал, что плохо, наверное. Как я могу Говорит, машины, говорит, прогони Почему он должен а почему меня снимать? А Они почему вы должны меня давить? Они меня снимают Они меня снимают ну, я, я вам говорю, что Сейчас я мне надо, надо... ехать У меня нормально А вы что Без сползания что стою, мне сколько пол да, а завтра ехать. Я сейчас, ну не, не документ, да. да. молчи да сейчас. Давайте, держите завтра туда, подъехал. Давай, давай. Да. Потом не забывайте, учителя не вышел, полчаса сползалка. Будете стоять сколько, сколько надо. Не надо так говорить, да. я знаю, сколько. сколько, сколько Слышал, что, что сколько стоять, да. Сколько сколько да. надо. Да, задержали тоже то время есть. Не надо по тротуару ездить. Вот это верно. Вот это верно.